всем привет дорогие друзья с вами сегодня светлана госпарович и добро пожаловать на мой канал дом творчества скоро лето пляж море пикник как же хочется чтобы наши напитки всегда оставались прохладными а продукты свежими в этом нам поможет термосумка сумка-холодильник именно ее мы и будем делать в данном мастер классе Вначале я вам покажу как сделать просто сумку а затем мы из нее сделаем термосумку интересно как тогда оставайтесь на моем канале и смотрите до конца кстати хочу указать на несколько плюсов в данном изобретении первый сумку мы шьем без подкладки второй такой холодильник вы можете сделать даже из обычной сумки, которую у вас есть, и совершенно любого размера. Третье, делается она быстро и легко. Так что смотрите до конца, чтобы не пропустить главное. Итак, первое, что мы сделаем это сошьем сумку для этого выкроем две детали из основной ткани и уплотнитель выкройки очень похожи на выкройки рюкзака которые мы с вами совсем недавно делали дальше нам понадобится 4 детали 8 на 36 сантиметров две детали мы продублируем поэтому возьмем еще и выкроем дублерин потом понадобятся две детали 11 на 15 см их также будем дублировать. И одна деталь 23 на 15. Это будет донышко, которое мы также продублируем. Итак, дублируем наши детали. Для этого берем уплотнитель, укладываем его клеевой стороной на изнанку нашей детали и приутюживаем. Осторожно, не делайте высокую температуру иначе все сгорит и когда все детали готовы начинаем сшить сумку для этого пришьем молнию к нашим полоскам которые были размером 8 на 36 и затем проложим отделочную строчку а вот и игольница моя помощница с ней очень удобно и дела идут намного быстрее если хотите такую же смотрите мой мастер класс ссылку вы увидите сейчас на экране прикалываем нашу молнию булавками и пришиваем чтобы было удобно пришивать возьмите лапку для потайной молнии отлично теперь берем боковую часть нашей сумки 11 на 15 две детали у нас было и пришиваем к верхней детали сумки на которой у нас располагается молния только аккуратно сначала расстегните молнию чтобы она не осталась у нас там позади за бортом и когда мы пришили боковые части нашей верхней части сумки также прокладываем отделочные строчки а лишнюю молнию мы обрежем убираем пока данную заготовку и переходим к ручкам. Для этого возьмем еще две детали. 8 на 36. Складываем их пополам и сшиваем. Затем вывернем. И дальше в них нам нужно просунуть стропу. Да, по данному методу у меня не получится это сделать. Изобретука я свой. Возьмем нитку с иголкой. Один конец пришьем к стропе с помощью иголки с ниткой а второй просунем через ручку вот так то лучше и затем прокладываем отделочную строчку по краям данной ручки теперь все просто нашу заготовку с молнией соединяем с передней а затем с задней части сумки хотя тут разницы то и нет где перед где зад и не забываем про ручки мы их располагаем на расстоянии 3 сантиметра от середины отлично я еще тут решила проложить отделочную строчку хотя это по желанию хотите прокладывайте хотите нет если вдруг у вас возникает много вопросов как шить данную сумку посмотрите мой мастер класс где мы шили рюкзак там все понятно и доступно я объясняю кстати если вы хотите для этой сумки шить подкладку также смотрите тот мастер класс а мы будем шить ее без подкладки и продолжаем а следующее что мы будем делать это пришивать донышко к сумке найдем середину так будет проще дальше нам работать с помощью булавок закрепим данную деталь и пришьем и вот сумка готова хочу повториться что мы будем шить ее без подкладки она нам совсем тут не нужна я хочу вам показать быстрый метод как сделать термосумку для нашей сумки я возьму подложку Купила я ее в строительном магазине. Она с одной стороны из фольги, а вторая сторона у нее из пены. Если найдете, чтобы была фольга с двух сторон, то вообще будет очень круто. И данный холодильник, в кавычках, который мы будем сейчас делать, его можно применить совершенно для любой сумки, которая у вас есть. Для этого снимите размеры сумки можно кстати просто взять и перевести на бумагу приложить к бумаге сумку и перевести а потом выкраиваем наши детали дно и боковины я сделаю цельными а верхнюю часть мы будем также закрывать на молнии поэтому понадобятся две полоски которые мы будем пришивать молнию я молнию пришила вручную Обрезала лишнюю, лишнюю молнию концы И закрепила их с помощью нитки и иголки Теперь можно молнию спрятать Заклеив ее скотчем Скотч у нас необычный Скотч у нас из фольги алюшка, так называет ее мой муж Его также можно кстати купить в строительном магазине В любом строительном магазине Также данным скотчем мы будем склеивать наши все детали которые мы выкроили находим середину чтобы все получилось ровно и пропорционально и склеиваем наши детали молнию я также обклеила чтобы было красивее хотя в данном уроке речь совсем не идет о красоте но все же кстати мы можем даже обклеить и боковые стороны нашего холодильника так он еще лучше будет работать теперь вставляем эту конструкцию в нашу сумку и вуаля наша сумка готова кстати я даже проводила эксперимент 5 часов у меня в сумке пролежал напиток и он сохранил свою температуру представляете не верите тогда проверьте если вам понравилось видео и вы хотите узнать еще больше идей как сделать красивые и полезные вещи своими руками тогда подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями до новой встречи! Пока-пока!